Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Марина Вахрушева. И сегодня мы обсуждаем окончание спартакиада здоровья среди профессорско-преподавательского состава. У нас в студии присутствует начальник отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, добрый вечер! Здравствуйте! Но прежде чем мы поговорим об об итогах спартакиады, мы предлагаем вам, дорогие зрители, посмотреть сюжет о мини-футболе. Для спортсменов данная дисциплина являлась последним шансом изменить ситуацию в лучшую сторону в турнирной таблице. Обо всех подробностях с места событий Софья Чугунова. 7 февраля на паркете КСК КФУ Уникс состоялась заключительная часть турнира по мини-футболу среди преподавателей и сотрудников Казанского федерального университета Спартакиаде здоровья. Всего в турнире участвовало 12 команд, по три в каждой группе. Одним из фаворитов турнира являлась команда набережно-челнинского филиала КФУ. Сначала сыграв ничуть с Институтом фундаментальной медицины и биологии, а после победив со счетом 5-0 команду Института управления экономикой и финансов, челнинцы все-таки не смогли пробиться в полуфинал, уступив другому фавориту кафедре физической культуры, который пробился в полуфинал финал и проиграла департаменту молодежной политики. Во втором полуфинале играли команда IT-лицея с юридическим факультетом. Несмотря на атакующий стиль игры, лицей не смог обыграть своих соперников в основное время, и исход встречи решила серия пенальти. 3-2 победа лицея. В матче за третье место команде юристов противостояла университетская кафедра, которая с минимальным счетом победила юристов 3-2. Таким образом, в финал вышли команда IT-лицея и департамента молодежной политики. Однако департаменту не удалось грамотно выстроить линию обороны, что привело к разгромному поражению от айтишников. Три забитых мяча против 9 пропущенных. Победа Айти-лицея. Сыграли в принципе хорошо. Мы играли две игры подряд. вот Первая игра у нас с дороги. Мы приехали, переоделись, играли в ничью. Сейчас уже вышли с четкой задачей. Понимали, что нам нужно обыгрывать 3-0. Как минимум в разницу три мяча, чтобы занять первое место. Обыграли 5. считая что получилось все. Даже сам принял участие во второй игре. В первой, скажем так, отдал на по основному составу. А во второй игре вышел, сыграл, потрогал мяч. Площадка, отличная атмосфера, шикарная, игроки, уровень хороший. Софья чугунула неделю спорта. «Спартакя здоровья» завершилась, и сейчас у вас на экранах итоговая таблица результатов. Первое место заняла общая университетская кафедра физического воспитания и спорта. Серебро у набережной Челнинского института. И бронза досталась юридическому факультету. Места с 1 по 8 вы можете видеть у себя на экране. Алексей Николаевич, какие бы вы могли подвести итоги по окончанию спартакиады? В этом году спартакиада выдалась очень интересной. Радует, что в этом году количество команд увеличилось. Всего приняло участие 22 команды, представляющие подразделения нашего университета, в том числе и одна команда из набережья Челнинского института. Интересен тот момент, что в данной спартакиаде до самого последнего вида не был известен фаворит. В последнем виде мог измениться победитель за борьбу боролись Набережный Челынский институт и общая университетская кафедра. Также было интересно посмотреть, кто же займет третье место. На данную позицию претендовали несколько подразделений. Это юридический факультет, Институт управления экономик и финансов и Институт физики. В данной борьбе победу одержал юридический факультет и занял достойное третье место. Uh -huh. А вот возникали ли какие-то сложности? В этом году сложностей больших и не было, а, так как а, огромную работу провели организаторы, а, больш, а, хотелось бы выразить огромную Благодарность правкому сотрудников нашего университета, общей университетской кафедры, ну и, конечно, департаменту по молодежной политике. А вот какие у вас стали впечатления, приняв участие во многих дисциплинах? Впечатления они, наверное, разные. Если рассмотреть позицию организатора, очень рад, что Спартакиада у нас расширилась, как и в количестве команд, так и в виде спорта. Впервые в этом году у нас в Спарткиаде было проведено 10 видов спорта. А как, участника, как участник могу отметить, что с одной стороны я доволен спартакиадой. Мы впервые в этом году добились серебряных медалей в соревнованиях по мини-футболу. А с другой стороны, немного огорчен своими результатами в некоторых видах спорта. А что вы, как вы считаете, что мотивирует преподавателей участвовать в спартакиаде? Ну, в первую очередь, для преподавателей эта спартакиада интересна тем, что они встречаются в неформальной обстановке, э, беседуют между собой, э, знакомятся, ну и э, принимают участие, с, э, соревнуются между командами. А по поводу новой дисциплины боулинг, как оказали себя спортсмены? Я считаю, что данный вид спорта в этом году мы вели удачно. Э, Самый массовый, оказался сам массовым. В, в нем приняли участие 18 команд. Надеюсь, что на следующий год этот вид останется и в нем примут участие новые команды, попробуют свои силы. А вот какое будет следующее мероприятие, в котором примут участие преподаватели? Преподаватели у нас в течение года будут принимать активное участие. Открой секрет, буквально в феврале у нас запланировано массовое мероприятие соревнований по мини-футболу. Товарищеский матч между преподавателями и студентами, mm -hmm. куда я всех приглашаю посмотреть захватывающее зрелище. Mm -hmm. Мы поздравляем вас с успешным завершением спартакиада. Также хотели бы поздравить с победой в 13-й ежегодной студенческой премии «Студент года 2017» в номинации «Лучший студенческий клуб». А ждали ли вы, что Казанский федеральный одержит победу? Несомненно, студенческий спортивный клуб Казанского федерального университета является одним из лидеров в республике на протяжении последних лет. Не побоюсь этого слова, не только в республике, но и наш студенческий спортивный клуб смотрится достойно на всероссийской арене и является также одним из лидеров в mm -hmm. России. А вот расскажите для наших зрителей, а в чем заключается деятельность спортивного клуба? действие студенческого спортивного клуба в первую очередь заключается в пропаганде здорового образа жизни, проведение э, дополнительных спортивных мероприятий, э, куда э, не допускаются в первую очередь э, студенты высокого спортивного уровня, мастера спорта, кандидат в мастера спорта, ну и, соответственно, э, проведение массовых мероприятий, участие э, в оздоровительных мероприятий. Uh -huh. А по каким критериям отбирали победителя? Ну, критерии они прописаны в положении, к сожалению, mm -hmm. это положение не до конца изучил. но в первую очередь это работа э, студенческого спортивного клуба в ВУЗе, пропаганда здорового обра образа жизни. И в этом году, насколько я помню, это э, работа с болельщиками, э, болельщиками на э, в крупных спортивных mm -hmm. площадках нашего города боления за профессиональные команды нашего, нашей республики это волейбольный клуб «Зенит», «Динамо» «Казань» и, соответственно, хоккейный клуб «Акбарс» и mm -hmm. другие. Планируете ли в следующем году подавать заявку? Ну, на этот вопрос, я думаю, лучше ответить председатель студенческого спортивного клуба, так как я не являюсь представителем данной общественной организации. Надеюсь, ребята сделают выводы, кортировки и э, примут участие. Ну а сейчас перейдем к мероприятиям. Какие планируются следующие? В феврале у нас запланировано огромное количество мероприятий. Э, в первую очередь будем внимательно смотреть за участием студенческих э, команд нашего университета в студенческих лигах республики Тарсан по хоккею, по баскетболу, э, волейболу. Э, у нас запланировано соревнования. Ближайшие по мини-футболу в рамках Спартакиада студентов и аспирантов, гиревому спорту и э, другие мероприятия. Мы обязательно осветим данное мероприятие, но сейчас, дорогие зрители, мы объявим пятерку лучших спортсменов по итогам января, которые попали в номинацию Олимп. Телеканал «Универ-ТВ» совместно со спортивным клубом Казанского федерального университета объявляет премию Алим. Каждый месяц выбирайте лучшего спортсмена Казанского федерального. Руслан Галиев, Дарья Джеджула, Олег Батьков, Данир Кашфулин, Юлия Мурузова. Лучший спортсмен января. Голосование стартует 16 февраля. Подведение итогов в эфире программы «Неделя спорта». Голосование уже стартовало и продлится до 19 февраля в 17.00. Голосование за двух лучших спортсменов начнется 19 февраля в 18.00 и продлится до 20 февраля в 10.00. Итоги подведем 20 февраля в программе «Неделя спорта». Алексей Николаевич, кого вы считаете фаворитом в данной пятерке? Данная пятерка у нас впервые в таком составе. Очень интересно будет посмотреть. От себя лично хотел бы выделить. Несколько представителей. Это, во-первых, у нас впервые представители сотрудников, профессорского преподавательского состава Руслан Галеев. Это представитель Набережно-Челнинского института. Руслан в этом году добился победы с партнером в, соревнов... в спартакиаде Казанского федерального университета среди сотрудников. Занял первое место по бильярду а затем э, добился высоких результатов на республиканской арене, тоже в сотрудников, где завивались серебряные медали. И э, хотел бы выделить представитель женского пола у нас, Адария Джиджула, в январе месяце она показала очень высокие результаты на Всероссийской арене. В парном разряде они стали победителями всероссийских соревнований среди студентов по подбинтону. Uh, и uh, uh, также в чемпионате России добились uh, бронзовых медалей. Uh, три представителя остальных uh, у нас определились по итогам внутри вузовского этапа чемпионата АССК России. Uh, надеюсь, также будут высоко и интересно uh, все, все же, кто же станет победителем. Да, вот мы узнаем 20 февраля, кто станет победителем. Но я напоминаю, что первый этап голосования уже стартовал и продлится до 19 февраля в 17.00. Голосование за двух лучших спортсменов начнется 19 февраля в 18.00 и продлится до 20 февраля в 10.00. Итоги мы 20 февраля в программе «Неделя спорта». Голосовать можете в группе ВКонтакте, ссылка у вас на экране. Но я напоминаю, что сегодня на студии был начальник отдела организации физкультурно-массовой спортивной работы Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, спасибо большое за то, что пришли к нам. Спасибо вам за приглашение. Ну и на этом все. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго. До свидания.